Перевод с карты на карту. Осуществить перевод можно как через сайты банков-имитентов карты, так и через специализированные финансовые сервисы. В первом случае тариф составит в среднем 1,5% от суммы перевода. За одну транзакцию можно перевести не более эквивалента тысячи белорусских рублей. В случае перевода с помощью финансовых сервисов тарифы могут существенно отличаться. Выплата перевода осуществляется только в гривнах. Перевод с карты на карту имеет ряд преимуществ. В первую очередь это удобство, ведь деньги можно отправить с любой точки мира, где есть интернет, даже со смартфона. Кроме этого, это скорость перевода. Деньги зачистятся практически мгновенно. В то же время и отправителю, и получателю нужно иметь платежные карты, которые поддерживают технологию 3D Secure. Международная система денежных переводов. Тариф на перевод 500 долларов США из Беларуси в Украину в августе 2018 года. При переводе денежных средств через систему Western Union тариф составит 3% от суммы перевода. Стоимость перевода через систему MoneyGram составит 32 доллара. Тариф на аналогичную операцию через систему RIA составит 9 долларов. Банковский перевод с помощью международной системы SWIFT. Это обычный перевод со счета на счет с помощью международной системы SWIFT. Преимущество – это то, что нет ограничений по суммам перевода. В то же время скорость перевода незначительна. Обычно это три банковских дня. Стоимость варьируется от банка, но, как правило, составляет 20-40 долларов США. При этом как и отправителю, так и получателю нужно иметь счета в банке в валюте перевода. Почтовый перевод. Белпочта тоже готова предоставить услуги по перечислению денег. А в то же время тариф явно не конкурентный. Обычно это 8% от суммы перевода. Также скорость достаточно высокая, как правило, 2 дня. Таким образом, этот перевод может подойти для тех, кто живет в глубинке, где нет отделений банков, а только почта Украины. Для тех, кто владеет компьютером и финансовыми программами, может быть полезным перевод денег с помощью систем электронных платежей, таких как Skrill, Advanced Cash или PR. При этом нужно иметь в виду, что эти системы электронных денег могут иметь комиссии за открытие счета, за пополнение счета, за перевод, за конвертацию. Таким образом нужно грамотно посчитать тариф. Для азартных игроков может подойти покупка криптовалют. С последующей их передачи в Украину, но тут нужно иметь в виду изменчивость этих рынков, что может вызвать повышенный риск.